Покажу вам по секрету, как я укрепляю акрилом быстро и без пыли. Мне понадобится палитра, у меня это крышка из Икеи. Акриловая пудра, у меня с камуфлирующим эффектом. И каучуковая база или рабер база, как у вас называется на флаконе. Так как смысл присыпания акрила в том, чтобы он пропитался в слой базы, то я навожу смесь из каучуковой базы и акриловой пудры. Смесь должна быть не слишком жидкой и не слишком густой, чтобы можно было без комков ее наносить на ноготь. Ну вот, никакой пыли на столе и лишних движений. Ногти подготавливаю как обычно. Обезжириваю полностью ногтевую пластину и под кутикулой. Наношу тонкий слой бескислотного праймера на свободный край или треть ногтя. Жду примерно минуту, чтобы праймер подсох, и в это время все то же самое делаю с другой рукой. Кстати, если хотите посмотреть классический способ укрепления пудрой, смотрите, ссылка на видео сейчас на экране, а также в закрепленном комментарии. Тоской кистью для геля наношу мою укрепляющую смесь на ноготь. И также можно не на весь ноготь ее наносить. Тонкий слой и закрепляю на торце. Полимеризую. Теперь обязательно покрываю укрепляющей жесткой базой. Полностью наношу на ноготь с укреплением. Ногти моей клиентки короткие, поэтому ставлю легкую выравнивающую каплю. Или вовсе можно без нее, если покрытие наносится гладко. Это позволит нам в дальнейшем покрывать цветом гладко, без комков. Теперь наносить гель-лак будет просто. У меня новый цвет из новой коллекции IQ Beauty 142. Это темно-зеленый цвет. Очень темный и немного зеленый, с мелкими блестками. Наносится идеально в один слой, даже без выравнивающей капли. Единственное, не давите сильно на кисть. Кстати, видео с моим способом делать глубокое покрытие на канале, и сейчас ссылка на него всплывет вверху справа, или ловите ее в комментарии под этим видео. На самом деле, если вы научитесь владеть своей рукой, то вы сможете делать покрытие без тонких кистей. Сейчас нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих полезных видео, а также подпишитесь, если не сделали это раньше. Ну что, вот такой маникюр я сделала. Да, я сделала стемпинг, однако это осталось за кадром, к сожалению. Если хотите, чтобы я показала, чем я делаю стемпинг и все материалы для него, оставляйте их в комментариях. А у меня еще много новых видео для новичков и профессионалов.